данного видео я бы хотел вам порекомендовать один замечательный канал под названием билтернитр канал еще начинающий и судить строго его не надо данного человека я знаю уже очень давно так что в его компетентности я не сомневаюсь если вам дорогим зрителям заинтересовал данный канал то ссылка в описании под видео будет его канал а также и в правом верхнем углу будет его канал находиться не буду вас самить можете Теперь смотрите спокойно мое крутое видео. Давайте. Приветствую вас, дорогих зрителей моего канала. С вами я, Реджмен, И сегодня я вам расскажу и покажу, как ограничить FPS в любых играх. Так, давайте-ка я вам сначала расскажу и объясню, для чего это делается. Допустим, у вас компьютер выдает больше 60 FPS. Да, это хорошо, что ваш компьютер способен выдавать больше 60 fps 60 fps но смысла от этого не так уж и много так как если ваш монитор не может показывать картинку больше 60 герц то вам вообще это и не нужно если вы ограничите на 60 кадров в секунду чтобы ваш компьютер начал меньше напрягаться и соответственно меньше греться и меньше шуметь в зависимости от вашей системы охлаждения. То это первый вариант. А второй же вариант. Довольно таки классическая проблема. Заключается она в том, что. Это когда у вас. Э, FPS. Довольно таки нестабильный. Ну то есть. Э, FPS ваша как будто так скажем скакает туда сюда сюда туда туда сюда туда туда сюда ну вы поняли допустим там. от 45 50 55 потом опять к 45 это довольно таки м -м, классическая проблема в а, зависимости она конечно идет от, какая у вас конфигурация ПК ну, конфигурация вашего ПК она может быть разной ну, FPS то есть от 20, там 25, там 30, потом опять 25, ну то есть э, э, тоже вот такой вот вариант есть то, что у вас э, э, нестабильный фпс то зачастую тут делается так, что э, делается вот к минимальному допустим у вас э, не знаю, вот 40 или 45 вот, э, минимум у вас там FPS идет и потом там до да, 50-55 скакает, то вы в общем-то как раз таки с помощью ограничения FPS вы ограничиваете э, вот. соответственно к 45 FPS э, игру и у вас э, так скажем, уж лучше будет, э, я вам так скажу э, более стабильный FPS, чем какой-то там нестабильный, который там туда-сюда скакает и э, такая вот, э, так скажем, взрыв кадра идет. Ну ладно. Думаю, что вы поняли э, вообще, какие вот бывают э, такие вот проблемы. Ну и два варианта я вам показал. Вот, э, на двух вариантах вот я, я вот все показал на этом основе. Вот. Ну ладно. Все. Перейдем к... Как это вообще делать? К способу. В общем-то. Первым же является это зайти в панель управления NVIDIA. Это для тех, у кого как раз таки стоят э, видеокарты э, от NVIDIA. Э, так как вот к AMD это, конечно же, не относится, так как э, это видеокарта от AMD и, соответственно, вот э, их вы никак не можете, так скажем, ограничить с помощью вот с помощью вот этого панели управления Nvidia. Если у вас видеокарта от Nvidia, то вот вы заходите в управление параметрами 3D. У вас будут тут находиться вот глобальные параметры. Вам же нужно зайти в программные, так как это, это неважно, то есть это глобальные настройки, которые там вот тут делаются. Э, вот нам это не нужно, нам нужно вот сюда, вот и добавляйте тут любую игру, которую вам хочется поставить, допустим вот э, тут у меня не так что много, хотя много игр тут есть, вот. выбирайте тут э, свою игру, которую тут нет, если вы не нашли вашу любименькую любимый любимую игру, то вот заходите вот сюда, там, и допустим вот у меня тут есть э, Симпсоны, игра такая есть вот заходите там, не знаю вот, к экзэкшникам и так далее, вот заходите э, вот сюда вот здесь вы выбираете в общем-то максимальную частоту кадров, сколько хотите поставить в моем же э, плане тут Стоит вот сейчас 60 кадров Думаю, что вы знаете, что у зачастую у серии игр GTA классических серий это как, э, допустим, GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas и последующие э, классические части. Вот. У них вот как раз-таки такая проблема. То, что Большой FPS слишком такой вот неприемлем. Думаю, что вы знаете вот из-за чего это. Ну, ладно. Переходим. Вот. Вы заходите сюда. И у вас изначально будет э, использовать глобальный параметр. Выключено. Вы заходите вот сюда и нажимаете на включить. На выкол. И ставите тут э, сколько вам поставить вот FPS. Какой количество кадров поставить у меня же стоит сейчас на 60 так как это оптимальный вариант тут можно вот так вот, вот, передвинуть вот, чтобы было точно 60 и также максимально чиста кадров вы можете еще фоновое приложение сделать допустим вот и вы э, фоном, вот игру оставили допустим там альтап сделали ну да. например вот альтап сделали и вот у вас игра вот э, вот в фоновом режиме, она все равно будет от, э, вот столько вот FPS вот, будет в игре. Все равно так же будет. Вот. Это первый вариант. Вы, то есть, тут выбираете, какую игру вы хотите. Вот у меня тут, допустим, очень много. Допустим, вот тут Grand Theft Auto. City тут Definitive Edition, да. У меня тут Definitive Edition есть. Вот, допустим, здесь тоже поставить игру вот здесь. Э -э вот так. Вот столько, столько вот так кадров. И потом вот так нажимать там на условный там применить. Вот. Вот так. Сейчас у вас тут чуть-чуть вот так разлагают и все. Вот так вот. Если хотите, чтобы вот так выключить, то вы можете вот так сделать. Вот. Это вот э, с помощью панели управления Nvidia. Э, делается. Если же вам нужно э, с помощью что-то другого, ну то есть если у вас нету, э, так скажем, карты NVIDIA, то вот сейчас покажу э, то, что работает на э, и тех, и тех э, видеокартах. Вы заходите в э, такую программу, как MSI AfterBurner. Э, Ссылка в описании под видео будет э, э, программа вот тут были. но ну, я тут ä, оставлю MSI AfterBurner вот здесь и все, вот. Нам это пока не интересует, нам э вот интересует вот больше всего вот вот эта панелька, э там MSI AfterBurner, сам вот эту э настройка видеокарт нам не интересна, нам больше интересна его вот э вторая штучка под названием RivaTuner. Вы добавляете значит какую игру вы хотите допустим у меня тут гаррис мод нажимать на открыть вот это нажимаете и ставите профиль для игры вот здесь у нас hl2 x вот здесь вы э, ставите сколько вам fps хотите вы можете его вот так сделать вот так с помощью вот так кнопочки тут э, ну и вот так нажимать либо же можете вот так прописать с помощью вот так клавиатуры, вот так, 60 и все. Вот. И у вас вот э, в игре будет тут вот, всегда вот э, э, такое количество кадров. Вот. вот так Допустим, с другими играми вот так же. И вот. И когда вы запустите ту же свою любименькую игру, в любую то у вас как раз таки будет э, этот э, ограничитель ограниченный фпс э, вот ну ладно если вам понравился ролик то подпишитесь на канал ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ролики. Всем удачи, всем пока.